Я а вот на семье, семь лет, мне нравятся курсы скорочтения, мне понравилось таблица шуртов и таблица обучения. В принципе, как азарт у нас был на самом деле у нас uh -huh. больше, больше потом там Анастасия Олег подсказала, что нужно увеличивать ну, больше, как бы чаще вот, больше ставить все время себе результат, больше uh -huh. задачи. И вот у нас прям в азарт вошел, да, Максим? Он прям вот он и все, надо да, больше, больше. То есть, и, по настоящему знаете, да, тем больше, тем лучше у него получалось. Вот у нас, да, Максим? Особенно угол зрелий. Вот мы дошли до скольки до 260 да или до двести вот, Нет, да, ну, принципе, Программа программами, а вы какие-то изменения заметили вот, непосредственно в да, чтении, в запоминании? Лучше, лучше читать быстрее, и внимание вот у нас лучше стало сконцентрировано. Вот, ну, очень атмосфера, такая как здесь вот хорошая, он приходит с таким настроением, как правильно вам сказала. Диана, вот, Ребенок не остается совершенно. Я уже сначала сомневался, что в uh 15 -huh. лет он еще в школу не ходит. Вечером uh -huh. он привык Нет. В принципе, очень доволен. Мы будем рекомендовать самом... То есть вы еще в школу не ходите, То еще только да, пойдете в сентябре. Да, Но У нас высокие требования, поэтому нам... А куда вы поступаете? На лице и Понятно. Спасибо. Тренеру Чатара. Спасибо. Дети довольны. Хорошее настроение, самое главное. Доступно объясняю родителям и детям. Спасибо. Спасибо за утро.